Итак, меня зовут Евгений Ярославский. Я один из основателей и идейный вдохновитель бизнес-системы Доминго. Сегодня у нас вебинар-тренинг по обучению, как заработать, как заработать в Доминго, как настроить свое мышление на деньги и как увеличить свой ежемесячный доход. Начну с трехминутной буквально презентации. Что же такое Доминго, как это работает и Кому это может быть интересно. То есть такая экспресс-презентация. Экспресс Итак, бизнес-система Доминга включает в себя два направления. Первое – это Marketplace, то есть это торговая платформа, на которой предприниматели предлагают свои товары и услуги в рамках бизнес-партнеров. И также представлена клубная бизнес-система. Второе, скажем так, что объединяет Marketplace, это элемент сетевого маркетинга, то есть восьмиуровневая партнерская программа с личным кэшбэком. То есть это возможность зарабатывать, продавая товары и услуги, которые представлены на данной платформе. Особенность, ключевая особенность нашего проекта в том, что единоразово построив свою команду, вы зарабатываете на любых продажах, которые совершают участники в вашей команде. Вот. Это первое большое направление, которое мы сейчас разрабатываем. И второе – это крауд краудинвестинговая платформа. То есть каждый участник может проинвестировать в интересующий его проект, и таким образом получать пассивный доход. Соответственно, предприниматель может представить свой проект, который требует финансирования для масштабирования бизнеса, либо для реализации, там, скажем, своего стартапа. Значит, мы это все делаем на блокчейне, то есть создаем токен под каждый проект и участник, помимо ну, то есть во время инвестирования получает не только а, юридический документ, а также получает а, сам токен, который в дальнейшем можно продать на внешней бирже, либо на нашей внутренней бирже, которую мы тоже разрабатываем. А, значит, все, все, Весь проект объединяет токен доля доминга, то есть человек, который имеет общий токен, получает прибыль от всех прибыльных направлений бизнес-системы. Таким образом, идет диверсификация вложений, диверсификация рисков и возможность в дальнейшем очень серьезно увеличить свой доход за счет продажи этой доли, когда проект выйдет на ICO. Значит, Деньги, которые привлекаются с продажи токенов, инвестируется в реальные бизнесы, таким образом капитализация всего проекта растет, увеличивается стоимость проекта, увеличивается стоимость доли. Значит, это происходит за счет непосредственно активов, которые покупает наш, ну, то есть покупает само лицо, и за счет увеличения системы, то есть это клиентская база, это активные участники, и это, собственно, ну, скажем так, общественное мнение и определенное сообщество, которое имеет ценность для, для рынка. Вот. Это, если очень коротко, у нас сегодня будет в 19.15 полная презентация, где в течение часа буду рассказывать детали полностью нашей работы. И там мы уже затронем все моменты ну, более, более детально и подробно. Значит, сейчас перейдем к нашему, к нашему обучению, которое будет касаться не маркетинга, не конкретных цифр и не деталей проекта, а непосредственно мышления и подхода вообще к, ну, к любому бизнесу. Я считаю это наиболее важным. И не понимая, не зная этих моментов, ну, практически невозможно заработать, вот, даже если все делать вроде бы как правильно, но что-то будет мешать получать результаты. Итак, мышление, от мышления человека зависит то, что он, что он чувствует, какие действия он делает и, соответственно, какой результат какой результат получает. Значит, какие же, какое же мышление должно быть и какие правила нужно соблюдать. Итак, нужно начать с того, что подумать и проанализировать. Проанализировать пять вещей. Первое, какая моя цель и что я хочу достичь, заработать в ближайшее время за три месяца, за полгода, либо за месяц. То есть это банальные вещи, которые, может быть, говорят каждый, каждый, ну, то есть в каждом проекте говорится, но когда нет мотивации, когда нет конкретной цели, соответственно, и не будет тех действий, не будет, скажем так, той работы, которая приведет к увеличению вашего дохода. Я так понимаю, что все участники, которые в нашем проекте есть, которые инвестируют, соответственно, заинтересованы в том, чтобы заработать и поднять свой уровень дохода. Соответственно, нужно начать с мышления. Итак, после того, как поставлена конкретная цель, вы понимаете, сколько это стоит, в какой промежуток времени вам нужно ее достичь. Второй момент – это уже четкое планирование, какие действия я буду делать, для того, чтобы достичь этой цели. То есть, первое – это сама цель, второе – это планирование своих ну, конкретных шагов. Значит Третий момент – это анализ компании, в которой вы работаете. То есть, нужно понимать, не слепо идти в проект там и делать то, что говорится на тренингах и на обучении. Наша задача – сформировать сообщество думающих инвесторов, думающую команду, людей, которые понимают, как это все работает, какие бывают инвестиции, как нужно работать с людьми, и это делают осознанно. Итак, нужно обратить внимание на учредителей, которые собственно этот проект организовали, потому что человеческий фактор имеет ключевой момент и какая бы классная идея ни была вопрос кто ее реализовывать и с какими конечными мыслями это все делается вот мы открыты к общению есть юрий есть дмитрий юрий туменко дмитрий черный это основатели проекта учредители которые с которыми можно лично пообщаться узнать про этих людей и задать любые вопросы, которые вас интересуют. Значит, Дмитрий основатель сети фитнес-клубов Малибу. На данный момент это 30 фитнес-клубов. Это успешный бизнес. Это человек, который отвечает в нашем, в нашем проекте за непосредственно анализ тех бизнес-проектов, в которые мы инвестируем, за налаживание организации управления всем проектом. То есть, это человек с колоссальным опытом, с командой, которая показала результаты на практике. То есть, за более чем 14 лет ни один фитнес-клуб не был закрыт. То есть, все, все бизнесы успешны. Вот. Помимо фитнес-индустрии, есть опыт в других сферах и работающие бизнесы параллельно. Поэтому, соответственно, в нашем проекте мы будем делать уже, опираясь на этот опыт. Далее. В сетевом маркетинге тоже серьезный опыт. Юрий, 14 лет в этом бизнесе. У меня опыт аналитический, скажем так. Я и в инвестициях около 10 лет изучаю различные направления инвестиций, инвестирую и получаю достаточно успешные результаты. Все это можно проверить, узнать, все мы открыты, так что это, это очень важно понимать. Далее, вы должны понимать идеологию проектов, то есть для успеха необходимо, как говорится, вера и любовь в компанию и в продукт. То есть нужно понимать непосредственно, что вы несете, какое у вас предложение для людей, какое предложение, собственно, для, для рынка. Так вот, на данный момент колоссальная потребность у людей в том, чтобы разместить свои деньги и получать пассивный доход. Мы говорим о мелких инвесторах, которые не имеют там, десяток или сотен тысяч долларов. Это те люди, у которых есть там, от 25 там долларов, да, там до 5 тысяч. Это мелкий инвестор, который, которому очень тяжело правильно распорядиться деньгами, у которого нет знаний и нет инструментов для того, чтобы правильно начать действовать и зарабатывать. Таким образом, мы занимаем эту нишу, занимаем нишу мелкого мелкого инвестора, которому предлагаем качественные продукты, качественные проекты, в которые можно инвестировать с различной степенью рисков, от совсем консервативных с минимальной доходностью до высокодоходных, но при этом абсолютно легальных и тоже понятных бизнесов, просто с большей степенью рисков. Значит, таким образом... Данный продукт востребован, и мы уверены, что зарабатывать и в этом направлении достаточно легко. Просто нужно разобраться во всех этих моментах. Следующий момент. Определить свою личную стратегию инвестирования. То есть, какие суммы вы готовы инвестировать, в какие сроки, в какие проекты. То есть, нужно разобраться со своей стратегией инвестирования. Четвертый момент. Нужно разобраться со стратегией работы в проекте. Сколько вы этому уделяете времени, как вы действуете, какой у вас подход, что подходит именно вам. Об этом у нас будет либо следующий вебинар, либо через вебинар. Мы будем говорить очень детально о стратегии работы с клиентами. Как, какой может быть подход, какой правильный подход, какой подойдет именно вам. Это все мы будем разбирать. И пятый момент, э, пятый момент, мы уже не говорили, это план действий. А, то есть четкое понимание, какие шаги вы делаете сегодня, какие делаете шаги в течение недели, какие результаты вы планируете получить. Значит, это правило номер один. Начать думать, проанализировать, прописать себе это все. И получить первые, первые отзывы, первые результаты. Второй момент – это как раз начать действовать начать действовать и перестать уже думать на данном этапе. То есть, когда мы приняли решение, то наши мозги уже начинают нам вредить и придумывание, скажем, своих иллюзий мешает, мешает получить результат. О чем здесь идет речь? Как правило, человек, у человека есть определенный свой опыт, определенные стереотипы, определенные программы, которые сформировались за время его жизни. И на основании этого человек ведет свою деятельность. Так вот, нам мешает в первую очередь страх, э, страх э, начать что-то новое, э, страх э, предложить, э, страх э, активно включиться в проект и э, непосредственно э, увеличить свой чек там, в 2-3 раза. То есть у каждого человека существует определенный потолок э, денег, который он может заработать, там, скажем, за месяц. Для кого-то кого это там, может быть 5000 гривен, для кого-то это тысяч долларов для кого-то это там определенная сумма выше которой человек очень сложно выйти выйти выше этого дохода меняя мышление и работая со, со своими стереотипами программами и со своим страхом это можно легко убрать и достичь тех результатов которые вам нужны далее Необходимо взять ответственность э, на себя за свои действия. То есть никто за вас э, не заработает денег, никто не э, построит вам команду, э, ни, никто не э, создаст э, ваш пассивный доход, кроме вас самих. То есть э, мы предоставляем, э, сама бизнес-система предоставляет необходимые инструменты которые позволяют выходить на серьезный уровень дохода. Но все зависит непосредственно лично от каждого человека. То есть никакие внешние обстоятельства ⁇ это все субъективное мнение, когда внешние обстоятельства кому-то мешают там, достигать результатов. Вокруг вас тысячи людей, которые, которым ничего не мешает, но есть люди, которые находят отговорки и какие-то э, свои там проблемы, э, которые мешают достигать результатов. Так вот, ответственность э, каждый должен взять на себя, и тогда будут результаты. И еще очень важный момент – это убрать значимость. То есть, когда вы ведете переговоры, э, и вы хотите э, подписать этого человека, хотите ему продать этот продукт, и для вас это имеет огромное значение, то, соответственно, это очень сложно сделать. Человек это чувствует, что его там куда-то тянут, что-то ему навязывают. И таким образом у вас не получается вы, ну, скажем так, получаете определенный негатив, принимаете это все близко к сердцу, и ваша команда не строится. Успешные люди, успешные предприниматели, лидеры, они говорят всегда уверенно и спокойно, и на самом деле им не столь важно, подпишитесь вы в их команду, но включитесь ли вы в работу сейчас, и как активно вы это будете делать. Так как рынок огромный, будут следующие переговоры, будет следующий человек, и в любом случае команда будет построена, результат будет достигнут. Но при этом каждому человеку есть уважение, если вы встречаетесь, вы на 100% отдаетесь переговорам, вы уделяете внимание каждому участнику, но для вас это идет легко и свободно. То есть у вас нет значимости к конкретному разговору, тогда результаты достигаются легко. Так. И еще очень важный момент: это никогда не принимайте решения за клиента. Часто бывает так, что мы думаем, стоит ли вести переговоры с конкретным этим человеком, подойдет ли ему этот проект, будет ли ему это интересно. Может быть, там у него нет денег для инвестирования. Так вот, это огромная ошибка, когда решения принимаются за человека. Наша задача донести информацию как можно большему количеству людей, вот, и сработает статистика. На самом деле человек сам будет принимать решение, нужно только выявить его потребность. Вторая основная ошибка – это когда мы определяем за человека, что ему нужно. Например, мы говорим, проинвестируй 100 долларов и начни действовать так-то, так-то, так-то. Да? То есть мы ставим ему определенные рамки э, и навязываем ему какую-то свою идею. Вот. А на самом деле человеку может быть интересно проинвестировать 10 или 50 тысяч долларов, э, а вы ему рассказываете про 100, про, про 100 долларов. То есть это тоже очень важно, научиться задавать вопросы, понимать, э, какие ценности и потребности у человека, и после этого делать конкретное предложение. Это уже больше э, будет рассмотрено на обучение по, стратегию, по стратегии э, при, приглашений, по стратегии презентаций. Э, все это мы будем просматривать. Э, далее. Какие же конкретные действия нужно совершить пошагово, э, чтобы э, появился результат? После того, как мы проанализировали э, и настроили свое мышление на, на правильном русле, вот, когда мы поняли компанию, когда мы э, доверяем и понимаем, как работает вся эта система, вот, э, когда мы начинаем действовать, мы в первую очередь э, создаем таблицу учета э, клиентов. Значит, это таблица, которая состоит из э, определенных, определенных, определенной информации, определенных колонок. То есть, в первую очередь это дата, это фамилия, имя человека, с кем вы контактируете, это его контактные данные и описание, как у вас прошел разговор, то есть чем, чем разговор закончился, когда будет следующая встреча, какие, какие были возраже, возражения, какая была обратная связь. Таким образом, имея такую таблицу учета, вы сможете проанализировать, какие частые возражения встречаются, какие моменты вам нужно доработать и на что обратить внимание. Вот. Помимо этого, вы видите, когда у вас следующий контакт с человеком и, соответственно, планируете ну, свои, свой, свой, свой рабочий день. Вот. Второй момент – это, конечно, список знакомых, то есть вы должны понимать, с кем вы будете контактировать и когда вы это будете делать, то этот список. Вот. Далее – это обратная связь. Очень важно, очень важно проанализировать эту обратную связь, которую вы получаете от потенциальных клиентов. Значит, все мы это будем делать завтра, завтра на нашем следующем обучении. Сегодня у нас будет в 19.15 вебинар. Можете пригласить новых участников, которые послушают общую идею, которые могут задать вопросы. И у вас появится те люди, с которыми можно будет дальше поработать э, и отвечать на их вопросы. Итак, э, подытожив на, наш э, сегодняшний вебинар, еще раз хочу сказать, что все на самом деле у нас в голове, и то, как мы э, мыслим, э, какой у нас настрой, какие у нас цели, какая, какие, какая у нас мотивация, вот, от этого зависят результаты, которые мы получаем. Наш проект объективно востребован и интересен. Значит, все, все остальные моменты – это уже субъективная точка зрения. И, соответственно, нет причин, чтобы не зарабатывать в данной бизнес-системе. Очень коротко по маркетингу у нас на данный момент 50% идет выплата в сеть, то есть 20% с личного приглашения. Это те деньги, которые вы зарабатываете сразу. Значит, соответственно, очень быстро можно посчитать, сколько можно заработать, пригласив инвесторов, которые проинвестируют в токен доминго. Значит, токен доминго на самом деле это наиболее наиболее мощный инструмент и наиболее выгодная инвестиция, так как в дальнейшем после выхода на ICO ценность, ценность данной доли увеличится в десятки раз. На данный момент анализируем множество проектов, которые выходят на ICO, с, либо с технологией, либо с подтверждением ну, активами. Вот. И все эти проекты взлетают в цене буквально в течение двух-трех месяцев в десятки раз. То есть сообщество инвесторов, блокчейн инвесторов сейчас достаточно огромное. И Людям интересны такие проекты, значит спрос превышает предложение, то есть люди инвестируют, и цена токенов на внешних биржах значит, растет ну, с потрясающими темпами. Вот, поэтому на данный момент мы предлагаем два инструмента инвестирования. Это токен Доминго и это инвестирование в фитнес-клуб Малибу. Сейчас мы покупаем фитнес-клуб, который находится в городе Харькове. Это топовый фитнес-клуб сети «Малибу». 9 лет фитнес-клубу работает, то есть работает 9 лет в одном месте. Огромная лояльная база клиентов. Хорошие результаты показывают финансовые. Значит, Первые выплаты мы сделали в конце декабря, это была авансовая выплата. Основные выплаты у нас будут идти каждый месяц после 20 э, числа. То есть подбивается итог, финансовый итог месяца э, ну, после завершения месяца, да, и 20 числа идет выплата. Э, поэтому на данный момент можно инвестировать. Э, от 25 долларов э, возможна инвестиция, это одна доля. Так что э, можно. Либо самим непосредственно инвестировать, либо э, предложить тем людям, которые будут в этом заинтересованы. Э, я бы хотел попросить вас задать вопросы, которые у вас есть, э, чтобы у нас было общение более такое активное, и э, я бы мог ответить на ваши вопросы. На данный момент, мы... а, когда планируется запуск анонсированной клубной системы, кроме Malibu и кэшбэк-сервиса? Что значит запуск клубной системы? На данный момент система работает. Вопрос в том, что мы ее постоянно дорабатываем, и она будет дорабатываться вплоть до выхода на ICO. То есть, Одну... Сейчас, сейчас отвечу на ваш вопрос. Значит, немного коснусь темы распределения инвестиций, которые привлекаются. Значит, те деньги, которые привлекаются от продажи токенов Далинга, инвестируются в первую очередь на доработку программного обеспечения, так как клубную бизнес-систему и сам marketplace, саму платформу торговую нужно дорабатывать. В базовом виде она выйдет, ну, программисты обещают буквально на, на этой неделе показать первую базовую версию и возможность выложить первые продукты. В дальнейшем это все, все будет дорабатываться, то есть там колоссаль, колоссальная работа прописана, то есть задания прописаны. И нам нужно это все финансировать значит, часть денег идет на инвестирование в реальные бизнесы. Вот, поэтому сейчас мы работаем также над автоматизацией оплаты, то есть, чтобы человеку мог удобно зайти в личный кабинет, выбрать способ оплаты, оплатить и все это начислить в личный кабинет, то есть, более автоматизированная работа, более автоматизированные выплаты, там настроить Помимо этого, все будем выкладывать инструкции, презентации. То есть, доработка идет сейчас личного кабинета, вот. но при этом, ну, естественно, юридическая сторона, то есть, об этом уже неоднократно говорили, что сейчас мы уже дописываем сами фонды, то есть, ну, самую юридическую сторону, и в ближайшее время предоставим все эти документы, каждому инвестору, для того, чтобы вы уверенно могли предлагать данный продукт дальше. Вот. Ага. Ну, Багдан, вот этот вопрос, который вы написали, мы сегодня не будем обсуждать. Это отдельный вебинар, который не всех касается. Вот. То есть, Поэтому я не буду отвечать на этот вопрос. Значит, Что такое на одну долю, сколько прибыли? Если мы говорим сейчас про фитнес-клуб Малибу, то это от 2 до 5% в месяц от ваших инвестиций. То есть, средняя окупаемость инвестиций 3 года, это консервативный, консервативная инвестиция, то есть, это скажем так те проекты, которые я изучал там более трех месяцев, не имеют таких доходностей, то есть там гораздо большие суммы для инвестирования требуются и, ну, скажем так, доходность гораздо меньше идет. Вот, то есть здесь относительно, скажем так, небольшой процент, но он гораздо выше, чем банковский и надежнее, потому что подкреплено все это непосредственными активами фитнес-клуба, то есть это тренажеры и вся техника, которая там есть. Вот. Помимо этого, это клиентская база, это ну, постоянный сам бизнес-процесс, который уже налажен. На эту тему у нас Дмитрий проведет отдельный дополнительный вебинар, либо человек с команды фитнес-клуба, выйдет на связь и отдельно ответит по доходности по ну по всей этой работе да то есть по, по самой инвестиции в фитнес-клуб вот помимо этого для инвесторов которые уже проинвестировали после 20 января тоже сделаем отдельный закрытый вебинар где ответим на вопросы покажем там доходность и вы увидите как это все работает изнутри хочу сразу сказать что Месяц, месяцы бывают очень разные, то есть бывает, когда доходность совсем небольшая, но следующий месяц могут продаваться годовые абонементы, будет проведена акция, и следующий месяц покроют все, ну, скажем так, всю ту прибыль, на которую вы рассчитывали, но не дополучили в этом месяце. То есть бизнес не бывает гладким и одинаковым каждый месяц, вот, процент, естественно, плавающий. Давайте мы, наверное, по компенсационным программам отдельный вебинар проведем на этой неделе, запланированного. Напишем в чате, когда это будет. У нас есть отдельный чат компенсационный. Я думаю, что в четверг, там, в четверг-пятницу проведем вебинар. Просто у нас мы, мы не связаны ни с какими проектами на самом деле. И у нас есть участники, которые совершенно не знают ни про какие другие проекты. Вот, поэтому э, в рамках таких общих вебинаров и общих обучений ну, мы не будем поднимать э, эти темы, будем отдельно э, с теми людьми, кому это необходимо, мы будем отдельно э, на, на вебинаре это обсуждать. Сдавайте еще вопросы. Так, ну, я смотрю, вопросов нет. Если есть, пишите. Сегодня в 19.15 вебинар. Приглашайте людей. Также попрошу вас, если вы хотите действительно зарабатывать, сделать за сегодня, за завтра там, скажем, 5 контактов с людьми для того, чтобы получить первую обратную связь, очень важно для того, чтобы дальнейшие какие-то строить планы по активной работе и по планированию своего дохода, нужно получить первый первый отзыв. Это это принципиально важно и если мы будем с вами говорить там мы можем часами говорить, проводить там десятки разных вебинаров, но если у нас не будет действий, то, соответственно, просто результата физически не будет. Вот. И если вам сейчас кажется, что там чего-то не хватает, где-то сайт недоработан, где-то там э, объективно не, не представленные документы на данном этапе, вот. но э, дело в том, что это не мешает сделать контакт получить обратную связь, если человек скажет, да, круто, мне интересно инвестирование, мне интересен фитнес-клуб, но без документов я не готов проинвестировать. Отлично, через две недели предоставьте документы, и я, я тебе позвоню. Окей? Да, хорошо. Все, то есть таким образом проводить работу можно уже сейчас. Вот. Просто мы стартанули раньше, так как данный фитнес-клуб ну, скажем так, мог выкупить другой инвестор, мы не стали ждать всех, всех наших документов, юристы были заняты, то есть там, ну, оттянулось это все на месяц-два, так как мы это планировали изначально, Вот, но на данный момент уже само потребительское общество организовано, и со второго числа, то есть работа шла там, вплоть до 31 числа, со 2 числа опять юристы вышли на связь, мы уточняли моменты по прописанию там всех наших документов, вот, а что работа идет очень активно. И в самое ближайшее время то есть все эти моменты будут закрыты и можно будет работать уже более активно. Мы планируем к концу месяца запустить мощную рекламную кампанию. То есть это конкретно реклама на нашу целевую аудиторию. Вот. Это мелкие инвесторы, это люди, которые хотят заработать. Вот. К сожалению, сейчас 99,9% проектов в интернете являются нечестными. То есть это проекты, которые обещают инвестиции в различные там, ну скажем так, придумываются истории. Вот, люди инвестируют, и потом проекты благополучно закрываются. Вот, э, мы покажем на практике, что э, работать можно совершенно иначе. Вот, именно поэтому у нас формируется команда практиков, которые уже инвестируют, то есть уже есть опыт и уже есть бизнес. Вот, поэтому я рад, что... На данном этапе у нас уже есть достаточно большая аудитория людей, которые присоединились к нашему проекту, которые поддерживают нас вот, и которые уже инвестируют. Так что давайте еще отвечу на, один, на буквально на один вопрос. Кто не умеет делать такие контакты, пример, примеры диалога с разными категориями людей, где можно почитать значит наталья здесь очень важно очень много стратегий может быть общения и подхода к людям все зависит от того от ваш ну скажем так от вашего эмоционального состояния от вашего авторитета в вашем окружении то есть от вашего опыта от вашей специальности и так далее то есть для кого-то очень легко просто позвонить человеку по телефону, там сказать, привет, слушай, тут я инвестирую сейчас в фитнес-клуб, как насчет того, чтобы проинвестировать вместе со мной и купить долю, долю этого бизнеса. Вот. То есть буквально там за 30 секунд человек может сделать предложение и заинтересовать. Вот. Кому-то это сделать очень сложно, и там будет совершенно другая стратегия. там ну, Издалека может быть подход, там, давай поговорим об инвестициях, там э, инвестировал ли ты когда-нибудь и так дальше то есть там э, много задать можно вопросов потом договориться о встрече вот то есть это все зависит индивидуально от человека э, вот но тут э, важно э, просто взять э, тех людей которые есть в, ваш, в вашем списке вот просто сделать эти звонки и получить обратную связь самое страшное что может случиться это люди скажут нет извини нам это не интересно вот могут о вас чего-то там подумать, но это закончится этим же вечером или 15 минутами. То есть, э, на самом деле в этом ничего нет страшного. Э, тут самое главное понять, э, что, у, что результат нужен непосредственно вам. Вот. У каждого есть в окружении э, огромное количество людей. Вот. И э, выработав свою стратегию, вот, мы поможем выработать стратегию, то есть мы расскажем детально, как можно, ну, какие бывают подходы, и после этого нужно просто на практике это делать. Есть два варианта работы. Первый, о котором я говорю в большей степени, то есть это личное общение, это непосредственно контакт. Я считаю, что это наиболее правильный подход, когда вы говорите лично с человеком, даже если у вас там нет в этом опыта или там негативный опыт, но все равно ну, это нужно делать, это необходимо делать. Параллельно можно вести работу с холодными контактами, это то, то, чем обучает Юрий, это работа в соцсетях, это реклама, это создание потока потенциальных клиентов на вебинары. То есть, возможно, для вас работает лучше именно вот эта вторая стратегия, но вам нужно понимать, как вы лично можете общаться с людьми. Вот. Самое неудачное предложение не озвученное. Да, На самом деле, э, э, влияет на результат э, наибольшим образом, это ваша уверенность в том, что вы предлагаете. То есть я вот проговорил, э, может быть, не до конца донес мысли, но э, когда вы проанализировали проект и сами в нем принимаете участие, когда вы любите продукт любите продукт доверяете компании то вы продаете легко то есть вы уверены в том что вы делаете на, на данный момент на рынке есть на рынке украины есть человек который продает инфопродукты обучает работе в интернете средняя средняя средний тренинг его стоит 400 долларов это базовый который записан то есть это не живое общение это просто запись вебинаров, вот, и люди покупают, там, там, допустим, 10 обучающих вебинаров, и 400 долларов. Если это там, личная консультация, это 500 долларов в час. Ну, то есть вот такие расценки. Когда ему задали вопрос, а, ну, скажите, пожалуйста, вот у вас такие дорогие достаточно тренинги, а, ведь эту информацию можно найти в, в свободном доступе в интернете, либо купить там за 10-50 долларов. А как же, ну, вы ее продаете вообще. Ответ а был очень простой. Да, вы это можете найти в свободном доступе, либо купить дешевле. Вот. Но большинство, большинство людей, которые сейчас меня слушают, купят именно у меня. Потому что у меня круто, у меня классно и, и так далее. Вот. И человек просто говорит, да, у меня дорого, но он уверен в том, что он продает. Вот. Это мы говорим о том, что абсолютно одинаковый продукт, продается совершенно по разным ценам. А если мы говорим о предложении проинвестировать, и когда мы говорим о том, что мы предлагаем проинвестировать в реальный действующий бизнес и получить доход уже через месяц, не ждать, когда соберется там, общая сумма для инвестиций, там, когда это запустится, если запустится и так далее. То есть ну, это совершенно, совершенно несложно. Вот. И если во время контакта с человеком э, у вас есть сомнения э, о том что вы предлагаете то э, ну в первую очередь нужно перед разговором настроиться так и проанализировать понять что вы несете на самом деле ценность э, и э, ну, несете пользу человеку да то есть у вас востребованный продукт который нужен каждому человеку когда вы это понимаете для себя то у вас и нет проблем с контактом, с общением. Также вы изначально должны понимать, что есть два варианта. Первый, первый вариант человек заинтересуется, второй вариант он скажет, мне это вообще не неинтересно. Вот. Если человеку это вообще не интересно, вы просто узнаете, почему, конкретно что, ну, то есть почему этот человек не идет за вами. То есть он может сказать, он может сказать прямо там. Да, ты мне там уже много чего предлагал, мне неинтересно. Окей, первый вариант. Второй. У меня сейчас нет денег. Хорошо. Э -э, у нас есть возможность проинвестировать от 25 долларов. Если человек говорит нет денег, там причина в чем-то другом. Э -э, там третье, там, документы, четвертое, там, сайт, еще там что-то. Да? То есть как, конкретно какое-то возражение, и уже с этим возражением э -э, вы понимаете, что делать дальше, как работать. Понятное дело, что возможно просто на данный момент, вот в данное конкретное время у человека другие там заботы, задачи, вот, и ему не интересно с вами общаться на эту тему. Но правильно, правильные, правильно поставленные вопросы дадут возможность, скажем так, найти, ну, найти тот подход ту стратегию разговора, которая подойдет и которая приведет вас к результату. Вот. Как это сделать? Только общаясь. То есть результат приходит с опытом, с, со статистикой. Предлагаю каждому сегодня составить таблицу, ставить список своих знакомых, писать их туда сделать сегодня там первые два контакта в телефонном режиме, поставить там план на неделю, план на месяц. И в обязательном порядке, независимо от того, какой результат у вас будет при первых 10 контактах, вот, например, первые 10 вам сказали нет, ну, вообще категорично нет, вообще не интересно, вот Задача сделать 100 контактов. Вот 100 контактов, поставить себе цель, 100 контактов. Ну, вот. Как только вы сделаете 100 контактов, вот после этого уходят страхи, уходят э, мысли о том, а где брать людей, э, уходит, э, а как, как начать разговор, все вот эти вещи уходят. То есть Я уверен, что у нас в проекте есть люди, которые э, рассказали о нас, рассказали о проекте, в который сами же инвестируют, ну максимум там двум людям. Вот. Но при этом посещают тренинги, а обучаются, думают, как заработать дальше. То есть ну, ну никак не заработать, если, если об этом не говорить. То есть об этом нужно просто взять и начать говорить. Начать писать, начать говорить, получать обратную связь и получать результат. На данный момент, если в вашем окружении есть люди, которые готовы проинвестировать более крупные суммы, либо есть лидеры, которые, за которыми стоят команды, вы можете договариваться о личной консультации со мной, с Юрием, с Дмитрием, и мы проконсультируем, ответим лично на вопросы. То есть, если вы чувствуете, что вы не можете самостоятельно провести переговоры, но человеку это может действительно быть интересно. Точнее, после первого разговора у него есть интерес, но самостоятельно дальше работу провести не сможете на данном этапе. Вот. Естественно, что с каждым пообщаться просто физически не сможем. Время расписано, но в любом случае мы готовы помогать и выводить на результаты каждого нашего активного участника. Так что... Мы открыты, давайте работать. Встречаемся сегодня в 19.15. У нас комната ограничена вебинарная, но 50 человек мы можем принять. Вот, поэтому давайте сделаем так, чтобы сегодня у нас было под 50 человек. И дальше мы будем расширять нашу вебинарную комнату и выходить на вебинары. Планируем уже с февраля месяца, где у нас будет там 500 и более человек. Рад был вас всех видеть. Спасибо за вопросы. И встречаемся вечером. Все, всем счастливо.